В Институте вычислительной математики и информационных технологий КФУ прошел Всероссийский диктант по информационным технологиям. Сотрудники тоже могут участвовать и проверить свой уровень цифровых для нас это тоже важно. В Казанском федеральном университете состоялся день открытых дверей и праздничный концерт для новоиспеченных студентов. Старшее поколение наших студентов дают концерт молодому поколению, передавая им эстафетную палочку. Эксклюзивное интервью с участником межконтинентального заплыва через пролив Босфор Дмитрием Егоровым. Я хорошо готовился не только физически, но и теоретически. Я смотрел различные видео на ютубе бывших плотцов, кто хорошо преодолел эту дистанцию. Смотрел карту течения, все изучал. Всем привет! В эфире Универ News, а в студии Надежда Дик. Выпускник Казанского федерального университета был назначен министром по делам молодежи Республики Татарстан. Им стал Тимур Сулейманов. На этом посту он сменил Дамира Фатахова, который получил должность заместителя руководителя федерального агентства по делам молодежи. Напомним, до назначения на пост министра Тимур Сулейманов занимал должность первого заместителя министра по делам молодежи Татарстана.